Два тех самых Химорса залпового огня уничтожены. СБУ кошмарит польских депутатов. А украинские военные, как сообщают французские расследователи, продали французские гаубицы российской армии. Но также возобновилось противостояние между нациком Стерненко, кланом Порошенко и офисом Зеленского. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины не только 6 июля 14.00 и начну я с тех самых химорсов. Только у меня на канале я выкладывал ролик, которым поделился залужный, кстати, подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, где он показывал, как работают эти химорсы. И вот уже пришло сообщение, что два из какого-то количества, которое было поставлено в Украину, прекратили свое существование. И в принципе это не удивительно, потому что за ними будет охота и ведется охота за различным западным вооружением очень серьезная. Также украинские военные жалуются, что местные жители не прочь передать информацию куда следует о различных видах вооружения, которые поставляются в Украину и перемещаются в юго-восточных областях. Не менее эпичный скандал разгорается вокруг французских гаубиц. Помните, недавно была информация от Урал-вагонозавода о том, что они получили образец французской гаубицы. На что французская сторона тогда ответила, что нет, это фейк такого не было. И вот уже французские расследователи сообщают интереснейшую информацию. Итак, издание Булгариан Милитари со ссылкой на свои источники в командовании вооруженных сил Франции и Интерполе сообщают, что Французские САУ были проданы по 120 тысяч долларов за единицу при реальной стоимости одной гаубицы порядка 7 миллионов долларов и находятся на Урал заводе И группа украинских военнослужащих, как вы видите, вот эти артиллерийские установки Кесарь, продали очень даже дешево. Напомню также, что турецкие издания сообщали о том, что возможно украинское вооружение, которое было передано Западом, Некоторые виды могут оказаться на Ближнем Востоке по понятным причинам. Также в Украине ряд расследователей, причем имеющие отношение к государственной власти украинской на сегодняшний день, также сообщают, что действительно есть случаи продажи вооружений и военной помощи куда-то на сторону. А непосредственно по французским гаубицам расследователи сообщают, что они представляют реальный интерес для российских военных инженеров. Их необходимо детально изучать, проанализировать и, скорее всего, скопировать, как считают а, расследователи. В итоге российские вооруженные силы даже могут использовать аналоги а, данного вооружения против украинских сил. Как вы видите, украинские прапорщики не дремлют. Ну а теперь тоже весьма резонансное событие, которое взбудоражило Верховную Раду. А некоторые депутаты Верховной Рады предполагают, что СБУ... Шантажируют, кошмарит польских политиков. Так вот, украинских депутатов и польских политиков заинтересовал вопрос, используют ли СБУ материалы, которые были собраны в борделях в Польше, которые держат граждане Украины для того, чтобы кошмарить польских политиков. Согласитесь, весьма интересно, то мы слышали про клубнику, там про туалеты, а здесь вот такая вот интересная сфера, которая, возможно, причастна СБУ. А также, друзья, разгорается новый виток противостояния между Стерненко, командой Порошенко и офисом Зеленского. И различные издания, и группы, ориентированы на Зеленского, задаются вопросом, кто такой активист Терненко. Смелый военный, но в чистой форме почему-то. Борец с коррупцией или уголовник? Как бы ответ э, для многих очевиден на самом деле. Но факт то, что борьба идет между Зеленским и Стерненком и... Порошенко и его команды. Ну и в одесской группе так комментируют, что известный активист в узких кругах. Хотя напомню, что финансировал, финансировали его фонды Сороса, поэтому его особо не трогали. И вот Стерненко начал свои атаки на Ермака, опять же, на главнокомандующего Зеленского. Пока настоящие защитники занимаются тем, что днем и ночью работают на своем фронте и приближают там что-то. Но кто окружает Стерненко, как связаны Шабунин, Соколова? И почему Юрий Бутусов поддерживает Стерненко? И достаточно нехитро этот ларчик открывает. С одной стороны, Петр Порошенко, помните, был на Лондонщине замечен, обнаружен, в том числе съемочной группой 1 плюс один». И что он там делал? Правильно, есть некие не совсем успехи у Зеленского – на фронтовом поприще И тогда Порошенко говорит а Может он что-то там попробует И некоторые ставки вероятно на него делаются И как вы видите Его-то люди Бутусов, Соколова Ряд других блогеров И изданий И вот Стерненко тоже значит Попадает в эту категорию Плюс Соросовские фонды Из-за того, что есть неуспехи на фронтах Пытаются Раскачать ситуацию, что Украине нужен новый, новый старый гетьман Порошенко. Но ну, а Зеленский, как вы знаете, он очень не любит личных обид. И, конечно же, вот это все братьев воспринимает как личных обидчиков. И поэтому своим уже телеграм каналом и СМИ дал задачу, собственно говоря, проводить кампанию против них. Ну, как говорят ряд известных блогеров украинских, что пожелаем удачи двум сторонам. На этом пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.